Всем привет! Меня зовут Лариса Архипенко. Я сегодня расскажу, как активировать бонусные карточки в личном кабинете Faberlic. Как мы знаем, такие акции у нас бывают часто, и активация все время происходит по одному и тому же алгоритму. Итак, значит, мы заходим в личный кабинет по логину паролю и переходим в раздел Не оформить заказ, а именно в личный кабинет. попадаем вот в такой раздел, где у нас все уже как бы разделено по разделам. Значит, регистрация, мой счет, купонные карты, мои заказы и так далее, моя структура, отчеты, личные данные. Значит, мы соответственно нажимаем на купонные карты, и вот мы видим, что у нас доступны карточки, доступны 14 карточек. Здесь важный момент какой? что сразу же да, на главном экране у вас войдут не все карточки. И здесь вот есть такая надпись «Раскрыть список доступных карт». И мы увидим, что карточки еще есть. Просто про них не забывайте. И что эти карточки, конечно, нужно активировать. По ним мы можем выбрать любое средство, которое мы выиграли. Да? там Декоративные косметики для ванной душа, аромат, по уходу за кожей а с дополнительной скидкой. Но самое главное то, что активированные карты будут участвовать в главном розыгрыше призов. Розыгрыши, конечно, каждый раз обновляются, то есть различные участвуют в акциях главные призы, но смысл активации карты всегда у нас, как я уже говорила, по одному и тому же алгоритму. Значит, вот мы активируем, то есть мы можем либо активировать, либо поделиться. У меня уже были карты, которыми я поделилась. Вот сейчас вот видно, да, что доступно 3 и активировано 3. И до активации мы видно, видим, что доступно 2, а активировано 0. Поэтому, если где активировано 0, мы должны нажать вот эти кнопочки, чтобы активировать карты. Вот таким образом, активируем все. Здесь у нас так любое средство для ванной душа так вот эту карту до да, аромат скидка 60 процентов Активировано. так это декоративная косметика по ходу за кожей 65, очень классная карта. Колготки. вот То есть у нас э, уже мы смотрим, да, что доступно 14. Пока я не использовала, да но они активированы. Значит, как их использовать э, в личном кабинете? Когда вы заходите оформить заказ, либо через флеш-каталог, либо через... Э, либо заказать по артикулу, я по артикулу заказываю. Вот то эти карты появятся у нас в разделе Персональные акции. Вот. И вот эти вот купонные карты они вот появляются таким образом. То есть какие-то повторяются, да, каких-то по 2, каких-то по три. Вот, но в 9 категориях, то есть я по этим картам могу взять продукцию с очень хорошим бонусом. Ну вот такой вот алгоритм простой. Я надеюсь, что была вам полезна. Всем хорошего дня. Ставьте лайки, подписывайтесь.